Сама книга складенная достаточно интересна. Вот она говорит как бы про одно и то же, и часом про одних и тех же людей. И гэте прозвищи, гэте десятки разов, боков, в этой прозвище, в этой именной повторяется десятки раз олиз разных походов, в официальных паперах, у свечениях родных и свояков, в госпоминах, знакомых и того же Алкаева, например, в администрации. И вот это как бы такой танец смерти, который на одно место, и ты просто конкретно, когда уже в его власть, что выйти из-за его достаточно тяжко. И эта книга Майя, это магичное сделание, и когда Вчера Светлане Алексеевич дали Нобелевскую премию, что как бы забило голову всем и мне так само, и я целый день вчера как бы только на разных узровнях эмоцийности, анализу некого, вымочения, значит, только про это думал и сказал, то я весь час вертался так само и до этой книги по э, документальной проза, которую пишет Светлана Алексеевич по своим духу и по форме, я все на все, напоминаю вот эту книгу, хотя, конечно, авторы розная, и повторить одно и то, то же тяжко. Тем не менее, э, виновата творчести той же Светланы, Василия Быкова, и Василя Быкова, Леся Домовича, мы саправды бачим вот этот великий гуманизм, який э, перечит в принципе разумению и и, как бы смерти, то есть, мне подается книжка является совершенно такой э, доказом и э, фактическим документом э, про то, что такое смертное покарание и чему его не повинно быть в Беларуси. Какие еще есть эффект этой книжки, это наближение, наближение как бы тех людей, которые ну, перелишиваются в сухих лижбах. И одна справа, когда мы говорим, что в Беларуси там за 20 годов расстреляли больше 300 человек. Другая справа, когда мы видим конкретные прозвища, а потом конкретные лесы, а потом родных и свояков этих людей, а потом проблемы, которые возникают под часу всякого этого процесса и самого суда, и умова утримания приговоренных до смертного покарания, и выконания расстрелу и в результате, безмежных покований, у человек просто снекая и все было интервью с Алкаевым, хотя я и читал его на расстрельную команду, але каждый раз это дядька и он выдает, достает со спрата своей памяти что-то новое. Меня особливо уразили это выпадки, когда он рассказывал, как люди пробовали возбегнуть безыменность и какие выпадки он описывал в Минске, когда в одной камере, на одной вероце, повесились двое человек перед выконанием смиротного покара... покарания. Коли они сами сошли из житя, значит, их тело отдали своякам. И наступная история, яка он из Казахстана, коли человек, который пытался все-таки добиться, как передали это ягодное тело своякам. И пока ему сказал, ну не, ну только как бы, когда самоубство тады. И он хутенько это заробил и написал значит, записку короткую спасибо за совет. И вельми хотелось, как все-таки наши намагания и голос белорусского громадства был почуты, и с покарание Беларуси было врышки обменено.